Держись, пожалуйста Я вас всех люблю целые мы, вон, руки, ноги целые Никто ничего не отрезает, не верьте новостям, блять Выключите эти российские каналы, блять Просто мы пришли на их землю, получается Были бы, блять, россиянами, вообще пизда была Просто, пацаны нормальные здесь Они под обстрелами нас по полю перевозили и спасли нас, украинцы нас спасли, понимаешь? Украинцы нас вывезли. Нахуй мы им нужны, они а нас вывезли, как говорит Россия, блядь. Никто нас не спас, россиян все или ушли, или погибли, я не знаю. Вот мы четверо, плен. За, я вас люблю, за. <сосы> А Аня, позвони Русика, скажи все нормально, он сидит рядом. И Андрею кибала маме, маме там или кому позвони, скажи все нормально. И Андрюха Хаменко с нами тоже. А Витя? Витя не знаю, где-то убежал. Они убежали. Не знаю, маме моей, маме моей, не знаю. Звони, не звони, я не знаю. нас заберет? Россия вон забирает и стреляет нас. Россия, блядь, зай, Россия любимая, Россия, скажи там всем, блядь, Россия любимая, своих не бросает. Никто нас не вакуировал, блядь, украинцы нас спасли. И никто не бьет нас здесь, ничего не ломает, блядь. А Харьков разъебали, нам показывали, Харьков разъебали, все. Россия, померно блядь, показывали нам тут Харьков по дороге. Россия любимая, блядь, скажи нахуй. Все, я ебал в рот понял? Вот тебе и да. В лучшем случае, если...